Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. В городе Харьков высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. Кроме того, за сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивана-Дарьевка Донецкой Народной Республики. Четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением – в районе Красной Харьковской области, а также живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников, в районе населенного пункта Лиманы, Николаевской области. В рамках контрбатарейной борьбы поражено 4 украинских артиллерийских взвода реактивных систем Залпового огня Ураган и ГРАД в районе населенного пункта Горловка Донецкой народной республики, а также один артиллерийский взвод Гаубиц-Гиацин Б в районе населенного пункта Кирова Херсонской области. Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетными войсками и артиллерией поражены три пункта управления украинских вооруженных сил, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидоров Донецкой Народной Республики. Одна радиоакционная станция зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Широколановки Николаевской области, а также живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 63 районах. В районе населенного пункта Новобратская, Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителям сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Кунья Харьковской области, Александрополье Луганской Народной Республики. Три тактических ракеты .У в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области и Первомайск Луганской народной республики. 8 снарядов РСЗО в районах Лесковки и долгенькая Харьковская область. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены. 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин, реактивных систем залпового огня, 392 орудия полевой артиллерии и миномета а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники.